Президент Татарстана Рустам Миниханов поздравил жителей республики и живущих за ее пределами татар с днем официального принятия ислама в Волжской Булгарии. Это стало ключевым и поворотным моментом не только в жизни татарского народа, но и повлияло на весь исторический ход событий евразийского континента. В 2010 году первый президент республики Татарстана Тимишарев Шаймеев, опираясь на исторические источники, выразил предложение о этом празднике, который бы стал бы днем единения в том числе и мусульман Республики Татарстан и всей России. Этот важнейший исторический шаг определил развитие народа на тысячу лет вперед и привел к дальнейшему расширению экономических и культурных связей народов по Волжье и при Урале с арабско-персидскими государствами. Принятие ислама помогло булгарской аристократии оставить распри и объединить племена, укрепить мощь и государственность народа. Исторический факт поездки миссионера арабского халифата в Булгарию отражен в голливудском фильме Тринадцатый воин в исполнении актера Антонио Бандераса. В мае, 12 года делегация прибыла вот на территорию современного Татарстана и Ханалмуш принял делегацию и с тех пор собственно и мы можем считать что именно с этого дня религия ислам стала официальной для всех всего населения Волжской Болгарии Казанский федеральный университет является центром исламского образования. На базе КФУ работает Центр исламик. Это крупный и динамично развивающийся образовательный центр с развитой инфраструктурой, сложившимися научными школами, значительной методической учебной базами. Система исламского образования в Республике Татарстан отражена как многоуровневая система, которая развивается на принципах интеграции и преемственности территории Республики Татарстан. Это важнейший центр исламского высшего образования. И наши партнеры, Российский Исламский институт, Казанский исламский университет, и вот присоединился с сентября 2017 года Болгарская исламская академия. Они взаимодействуют в рамках этой программы именно с Казанским федеральным университетом и нашим ресурсным центром по развитию исламского и исламовического образования. Ранее ректор КФУ Ильшат Гафуров в Москве представил исполняющий обязанности министра образования и науки Российской Федерации Ольги Васильевой обновленный план мероприятий по подготовке в КФУ специалистов различных профилей с углубленным изучением истории и культуры ислама. Диана Шилова, Леонард Вельтьяров, Универньюз.